Задержанный экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Также в изолятор временного содержания выдворены и другие лица, однако их имена пока не называются. По официальному сообщению информация не подлежит разглашению в интересах следствия.